А сегодня, в завтрашний день, не все могут смотреть. И это не реклама. Это анонс. Может... Потому что за рекламу надо платить. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать. Это если смотрит кто-то из Белики, то почему до сих пор еще нет? Я встречался с многими милиционерами, которые погибли, с людьми-демонстрантами, которые погибли, и все задают вопрос. Быть может, потому что нет-нет, да и да-да, а ведь мы смотрим в завтрашний день, когда окрасишь у себя в Обратиться к проблеме теплосбережения, подготовки к земле, к земле, к земле, к земле. Мы готовы снять 10 роликов по за 10 холмин. По пидрят, по -пидрят. я вам серьезно кажу. Даже можем немного поскакать.